Всем привет друзья, ну вот мы выписали 5 мешков фуражной пшеницы, здесь 4, как вы можете видеть, здесь уже 5 смолол а, Стоимость фуражной пшеницы у нас в хозяйстве, что платы, сейчас посмотрим, друзья Где Вот 81 рубль 40 копеек за 200 килограмм, я считаю, что эта цена очень даже неплохая, с учетом, что это что? Пшеница так, свинок мы покормили. Покормили, к сожалению, уже час дня на улице, даже уже второй. Утром немножко так водички налил. А сейчас только покормить. Приехал с работы. Вот это якобы Ландрасик, длинная девочка. Так, здесь у нас два дюка. Девочка-мальчик. Кушают, подстелено соломка, чистенько, более-менее аккуратно. Более-менее. Это наш производитель. Да, производитель будущий. Он уже практически, грубо говоря, готов для работы. Ну и здесь еще одна девочка, ландрасик. Так, идем дальше. Смотрим наше хозяйство. Вот их всех я покормил. Ну, еще третья часть бочки осталась. Здесь, как вы нас, друзья, пусто. Здесь, друзья, пусто. А то вы думаете, что я там сильно-сильно богат. Тут бочка тоже пустая. Не поверите. Пусто. Поэтому вот сейчас 5 мешков, мы это все смотрим и практически две бочки заполним. Так, идем, идем, куда мы идем? Так, Колесо нужно ребенку сделать, пробил. То есть здесь папа купила новую камеру. 9 рублей отдал. И взял подшигнул отваркой. Не ну, бывает, ничего сделаем. Так, здесь на улице, как видите, вот мука фражная является, потому что что они делают? Они засранцы. Так, навесик мы немножко переделали, положили две жердочки хороших таких, 15 -ки, досочки кинули и положили тоже же шифра. Они уже до его не достают и им очень там хорошо. Надеюсь. Когда дожди были, я не сделал. Уже ли это проходит? А я еще не сделал. Дожди закончились, да так, здесь наша радость, второй вывод, все окей. Okay. Разношерстые такие, большие, маленькие. Как видите, здесь стенок. А там все-все у нас открыто. Сегодня на субботу, в понедельник должен быть четвертая патия с инкубацией вычийца. Кое-что нам еще привезли, друзья. Так, температура 373-374. Открываем ненадолго так как вы видите все яички наши были подписаны с 1 до 63 там где сейчас пустые места это были яйца не наигранные для чего это сделал для того чтобы так как здесь вот одна панель здесь вторая панель греющая я должен определить откуда у меня хорошо вылуп идет вылуп идет яйца под какими номерами мне произойдет вылуп я этого запишу ну постараюсь записать а те которые будут поганые или плохие мы будем уже знать от чего это все-таки зависит от того что панели так расположены или что-то я косячу потому что у меня даже 90 процентов результата по яйцу не было ну снова же будем учиться будем учиться на своих блин ошибках также нам друзья подвезли вот такие вот интересные презентик это утка утка утка мускатная 67 штук, после того, как у нас произойдет вылов цыплят, заложим вот это и утиное яйца. Что получится, друзья, конечно же, вы увидите. Но маленький косячок, яйцо крупное и в нашу сетку, решетку, которая там лежит, не подходит. Придется ворочать вручную. Бассейн сегодня мы спустили, садик там подрезали немножко, даже я, качели ветер большой, я не закреплял, поэтому мы их положили на ночь, детей нету, все в Могилеве, Жинка, тебе привет, тоже в Могилеве, поэтому качели даже я не поднимал. Так, здесь у нас курки только, только что получили, только порцию своей воды. Эм, вот они поэтому здесь все ну, сидят а Курочка, которая сидела на яйцах К сожалению, ничего у нее там не получилось Вот она, между прочим, засранка Сидела она вот там Но у нас села здесь другая вот села так, что... ага. Она маленькая сама курочка, но вот так. В том году два раза у нас высиживала За год эм, своих цыплят Так, что у нас здесь Здесь у нас только одно яйцо Поклада здесь трица яйца. Ну это поклада считается. Поэтому только сегодня три яйца. Но женка говорила, что несутся к ночи. К ночи. К вечеру. Почему-то так. Ну такая. Интересно дело. Ну, пускай не будем мы сильно это тревожить. Здесь вот утята. У тебя-то подрастает. Утка гуляет. Утяг ее гоняет. Ну, жизнь одним. Словом, идет, продолжается. А еще. В том корыте они не, не купаются. А вот почему-то в этом маленьком тазике. Почему? Неизвестно. Как один мне человек еще раз говорил, да не может быть орехи, фундук, первый же год. Друзья, пройдемся быстренько. Здесь у меня осенняя, которая будет осенью только год. Грушка есть? Есть. Здесь весной, в прошлом году посажены, то есть и больше года есть, бурушки есть, яблочки есть, имеются, мне больше не нужно, дальше, дальше, садик пускай еще маленький, здесь вот черешня желтая есть, есть, друзья, так, э, персик растет, абрикос растет, э, смородина растет, Кусты, кусты, кусты, сейчас мы быстренько пробежимся, друзья, не переключайте. Так, орехи, а вот у нас уже орехи, здесь вот три штучки, с такой, и здесь вот два штучки, вот так, то есть, через год мы хоть что-то должны попробовать, пускай они будут чернолюбивые, но свои, ну всякое бывает. Здесь у нас яблочко тоже есть, вот одна такое вот фокусировать камеру блин одному неудобно жимки нема, и як без рук сейчас так соседи молодцы купили батут мы еще у нас еще нету ничего так здесь ну, здесь у нас конечно же все висит оно еще твердое не созревшая то есть Пускай деревья еще молодые, всего лишь один год, там плюс-минус, но что-то уже какие-то результаты есть. И очень даже приятно. Потому что у некоторых деревьев уже вот такие высокие. Вот такие, вот такие. Но ничего нет. Посмотрите, какая красота на улице. Ну, дом еще нужно покрасить. О, красота. Все, идем дальше, друзья. Так, на улице Юля у нас еще клубника. Ну, по-научному это земляника или, или там клубника. Вот видите, женка приедет, будет собирать Ну, здесь небольшой кусочек был А то кто-то у нас спрашивал, где клубника Здесь, с тыльной стороны дома Это тыльная сторона дома Там небольшой кусочек у нас был в картофеле А здесь небольшой кусочек Ремонтантной клубники Ну, это там дальше Наши уходи Всех покормил, а кроликов а Курей, птицу а, Поросят, и тишина во дворе Тишина, детей не бегают все где-то на отдыхе, вот видите, как один человек сказал, Мухасранск еще во дворе, огромное количество работы, но без этого тоже никуда, здесь у нас сидят цесарки, еще кто-то может не знает, или знает, а, посмотрите, а у них кушать еще и нету, я про их забыл, ничего, сейчас вам что-нибудь насыпем, дорогие мои, Почему я их держу, друзья, не знаю, яйца сейчас мы от них не получаем, уже два месяца мы не получаем, просто декор не более того, даже декор непонятно для кого, для меня или для детей, детям они уже не интересны, скорее всего для души своей Так, ну, думаю, корень уже здесь, зайдемся посмотрим на наш небольшой огородик, вы уже, друзья, не думайте, что здесь все тут огромное Ширина вот всего этого вот, что вы видите, меньше 4 метров. Грядки небольшие, полтора метровые в длину. Лук уже мы накрышили, часть сушили, часть в холодильник так, сырком положили. Так, тут заросли такие, просто а Горох начали рвать, с сердцом пока морозим. Морозим, о, же строчки такие хорошие. В детстве помню, как наваришь этого гороха. Подсолишь немножко, красота. А моим уже такое не нравится. Уже дети такое наши не едят. Так, унитаз зарос, кукурузка подрастает. Так, тут перец цветет, есть уже эти. У нас, как это называется, огурков немножко, потому что их совсем у нас немножко две грядочки, и то маленькие, коротенькие. Ну, от этого мы не страдаем. Слава Богу, есть родители, которые нам помогают. Мы им одно, а они нам другое. Здесь заново горох. На ночь его, конечно, есть нельзя, но ну что сделать, если хочется. Так, перчик тоже есть, имеются кустики высокие. Так, так, так, так. Капуста разная. Какая именно? Я тут тоже уже это сильно не загоняюсь. Что Женка садила? Ну, однозначно, что что-то тут есть, что-то завязывается. О, помидорки, помидорки. Какие-то там помидорки есть. Ну, до спелости им еще очень далеко. Здесь тоже капуста. Кабачки тушим, жарим, парим, варим и морозим. Так, картофанчик, картофанчик доцветает. Хотя, честно, я даже немножко удивлен в этом году, почему-то период цветения картофеля увеличился, не знаю, как то произошло, но почему-то увеличился, ботва сильно большая, этот родок мы уже копаем полным ходом, который был под пленочку, уже опоздали копать, нужно было раньше, потому что сейчас бульба уже переросла, она большая, а хочется маленького гороха, зерно зарастает, потому что дожди были, и без них никуда, посмотрите, какая красота, Красота. Так, тут свинки хрукают. Что вы еще скажите голодные? Голодные? Да не голодные. Нет, нет, нет, вы не голодные. Здесь вот так получился навес. Тот мы пока не используем. Ну вот, наш весь маленький небольшой огородик. Все, идем включать, мы, друзья. Здесь дорожка, езжу на мотоблоке, а по ширине хватает, прямо на прицепе. Ну, Юлька сказала, урожай будет огромный, нужно будет вывозить. Вот наша мельница, пока исправно работает. Мешок практически, ну, минут 12 мы. Я, не мы, а я. Да, не, не больше. Так, заходим в наш крыльчатник. бочки практически полные, корма есть. Так, француженку у нас, слава богу, забрали. Серега Любаша, вам привет огромное. Так, вот этот мальчик у нас еще в наличии остался. Двух малышей, которые там были на лечении, тоже забрали. Все хорошо. нас с этой стороны нет. С этой стороны имеется. Здесь запас. Сейчас будем разлаживать, друзья. Так, откроем кроликов. Кроликов. Здесь ремонт. По весу они уже 3 килограмма. Ну, там, плюс-минус. Ну, будем... Так, вот этот подс. он просто этих девчонок уже может это приходить, поэтому мы отсадили сюда. Этим он ничего не сделает. Так, здесь вот так. Здесь вот такие сидят. Уже большины. Большины-большины. Так, здесь малышины. Ну, мы их немножко рассадили, поэтому здесь намного стало меньше. Вот такие здесь. Так, у кормушки здесь ничего нет. Здесь тоже ничего нет. Здесь тоже уже ничего нет сейчас будем насыпать друзья одной рукой конечно же, неудобно но рассыпается ладно по, по, по, по, по чуть-чуть насыпь вот жалко корма он золотой все мы управились по кроликам. Все, мы всем насыпали кушать. Этим мы уже сыпать ничего не сыпем. Комбикорма, только одну стенку сверху. Сейчас мы дополнительным подложим. Потому что они начинают жреть. Да-да-да. Жареют. Водичку налеем, слава богу, все хорошо. Так, мамаши. Что у нас тут по мамашам? Так, здесь открывается полностью, поэтому можно хорошо посмотреть. Здесь вот такие уже зайцы. Здесь такие, здесь они еще нету. Никто не готовит. Здесь одна сукрольная, здесь вторая сукрольная, а здесь две. Вот эту я уже осеменил. Вот, вот эту. Все, Вот это уже тоже сукрольная. А серебром. А эту по весу еще не подошла. Тоже нужно насыпать. Здесь вот 30-го была покрыта она. 9-30. Ну, посмотрим, что будет у нас. Какой результат получится. Так что по кроликам продаем что, все, что продается. Пытаемся как-то заработать. Сами мясо кролика не едим. Почему дочки им это жалко кроликов? Поэтому врать и обманывать детей нехорошо. Поэтому мы просто кроликов себе не готовим. Что хотел-то показал? Новости двора. Вот там еще такой малыш. Посмотри мне в глаза. В глаза мне смотри, а? Красотуля. Когда ты вырастешь? Никогда. Все, друзья. Всем спасибо за внимание. За просмотр, за комментарии, если какие-то у вас появились там, не знаю, вопросы или пожелания, или вы хотите что-то получить, какую-то информацию, пишите. Обязательно постараемся вам, друзья, ответить. Королиководство у нас есть. Конечно же, хотелось бы больше количеств, но пока мы не можем. Не можем, пока не можем. Все, друзья, подписывайтесь на канал. Вам мелочь, нам приятно. Всем счастья, здоровья, семейного благополучия, мирного неба над головой. Всем пока, друзья. И чтобы аппетит был, как у этого кролика во всех. Все. Всем пока, друзья. Жинка, привет.